всем привет рада вас приветствовать на своем канале сегодня я хочу рассказать о том как исключить из своего окружения жертв которые постоянно ноют и высасывают из вас энергию у меня то плохо у меня все плохо вы начинаете им советовать да как-то пытаться помогать предлагать им готовые решения они приходят снова и снова снова и снова так когда вам начинают жаловаться чтобы этого больше не повторялось Произносим такую фразу. Ты сильный, ты справишься. Ты взрослый, ты умный, у тебя все получится. Обязательно, я верю. Ты обязательно решишь эту проблему. И сказав, вот это, настоящая жертва, она будет беситься, потому что она хотела подпитаться от вас энергией, да, получить готовые решения, там, получить от вас жалость, сожаление, чтобы вы по головке погладили, чтобы вы решили его проблему. Когда вы это говорите, он либо исчезает из вашего окружения сам, либо действительно начинает решать свои проблемы и меняться. Поэтому свое окружение не обязательно чистить, категорически, знаете, отсекая всех людей в округе. Главное обозначить личные границы. Таким образом, вы без агрессии показали, что не собираетесь решать чужие проблемы. Что вы в этом не заинтересованы. Но в то же время своими словами выразили поддержку и веру в человека, что очень хорошо. Если человек действительно что-то может, он начнет решать свою проблему сам. И к вам отношения никоим образом не испортятся. А если же он будет беситься, злиться, ну, значит, он хотел от вас, как ребенок, мамка, ну дай Сизию, пожалуйста. Поэтому решайте сами принимать решения за таких жертв или же жить своей жизнью и людей в своем окружении держать по интересам и для развития. Если есть какие-то вопросы, если вам нужна консультация психолога, у вас острая ситуация, если у вас есть проблемы с личными границами, записывайтесь на консультацию, с радостью вам поможем. Обещаю, что даже за одну консультацию у вас будет море инсайтов. Всех благодарю за внимание. До встречи в следующих видео. Пока-пока.